В из текущих проектов мне нужно было внедрить несколько косметических особенностей. Постоянно редактировать оригинальный скетч или значение инструментов очень долго и не позволяет моментально сравнить результаты. К счастью, Fusion 360 поддерживает параметризацию, меняя модель на лету при внесении изменений в оригинальные параметры, и поддерживает математические формулы. Эта комбинация функционала позволяет очень оперативно сравнивать различные варианты. Для этого колечка нам необходимо внести несколько параметров. Количество сегментов измеряется в штуках не имеет единиц измерения. Размер или диаметр иконки в миллиметрах. Толщина сегмента тоже в миллиметрах. И расстояние между сегментами в градусах. Начинаем скетч. Для начала найдем центральную точку конструкционными линиями. Центральные точки линии во фьюжении помечаются треугольниками. От нее нарисуем внешний контур. А с этим обозначим внутренний контур. Границы самого сегмента обозначим двумя линиями. Угол между ними описывается формулой 360, количество градусов в полном круге, делить на количество сегментов минус расстояние между сегментами. На этом скетч можно экструдировать. Скруглим края. Так как скругления описываются радиусами, их значения будут равны половине толщины сегмента. Далее создаем полный круговой паттерн с указанием количества сегментов. После этого, при внесении изменений в оригинальные параметры, мы можем легко оценить и решить на какой комбинации остановиться. Также можно настроить, будет ли верхний или любой другой сегмент оцентрован. Или будет отцентровым промежуток между сегментами. Для второй фичи внесем новые параметры. Длину в миллиметрах, ширину в миллиметрах, количество без единиц измерения и отступ в миллиметрах. Скетчи конструкционной линии обозначим центральную ось. Обозначим отступ такой же линии. Слотом с центральной точкой начертим основную геометрию. Конкретные значения лучше задать после. В ином случае Fusion любит забивать параметры у элементов, требующих больше двух полей ввода. Экструд После прямоугольным паттерном растянем фичу по длине. В данном случае можно замерить длину, но она тоже задается формулами. Значение растяжения паттерна высчитывается как длина поверхности минус 2 отступа по одному с каждой стороны.